Добрый день, друзья! С вами Ольга Матвечук, и я хочу показать вам самый короткий путь приобретения автомобиля, недвижимости и получения больших доходов. Компания New Millennium Center LTD работает в интернете уже почти 9 лет и одаривает своих партнеров прекрасными возможностями достойной жизни. Компания New Millennium Center LTD успешно развивает два направления бизнеса. Это недвижимость и все, что с ней связано, и интернет-бизнес. В компании бонус-накопительная программа, маркетинг матричный, четыре программы, единоразовое вложение, 7 этапов увеличения доходов. На каждом этапе наша сумма увеличивается в 4 раза. Друзья, вот те программы, которые работают в нашей компании на сегодня. Это Grow Plus, предварительная программа, Евробит, антикризисная программа, программа Автоплюс и непосредственно программа по недвижимости. Это Санешанс, СМТ-Софт и Сан-Метрополис программа по недвижимости. Начнем с единственного условия компании, чтобы у вас, у каждого из нас было два, минимум два партнера. Начнем с самой маленькой программы, э, самым самым маленьким входом групплю. Сюда мы заходим сразу же на два места. Наше вложение 90 долларов. Готовый бизнес под ключ за 90 долларов. Мы приходим сюда на два места и как только мы поднимаемся на уровень выше, мы приглашаем двух наших партнеров. Они тоже заходят каждый по два места. Таким образом, нам нужно меньше людей, то есть, Количество людей сокращается, скорость убыстряется и на выходе мы получаем доход в два раза больше. Мы выходим на выплату 170 плюс 170, это 340 долларов из них. 250 долларов идут в следующую программу. И у вас на вывод остается 90 долларов, друзья. Мы зашли за 90 и на первом же этапе мы забрали наши 90 долларов. На этом все ваши риски закончились. Дальше мы работаем из заработанных, друзья. Итак, следующая программа Grow плюс 250». Точно такая же семиместная матрица, когда три верхних места заняты. Вход сюда 250 и как только заполняется нижняя четверка на, вы, на выплате 1000 долларов. Вот так аккумулируется 1000 долларов. Из них 800 долларов идут в следующую программу АвтоПлюс. Друзья, наша цель дальше следующая программа. Но если мы здесь еще будем реинвестировать 250 долларов, мы можем постоянно зарабатывать 750 долларов. То есть мы еще раз зашли за 250, на выплате у нас 1000, из них реинвестируем 250, а 750 забираем на руки. Вот здесь мы уже начинаем зарабатывать для себя по 750 долларов. А наши первые 800 идут в следующую программу, которая называется Автоплюс. Программа состоит из трех матриц. Две семинистные, одна между ними трехместная вход сюда 800 долларов можно за 2 400 и можно за 4 800 по вашему желанию друзья но если мы начинаем с 800 мы заходим на 800 долларов и э, за нами обязательно должно быть два партнера мы выходим на выплату 3 200 из них мы 800 можем вывести на свой кошелек обратно. То есть все наши риски опять же закончились. 800 мы можем отправить уже сразу же в жилищную программу. И 2400 у нас обязательно переходит в средний стол. Средний стол работает так. Мы заходим сюда за 2400. И на выходе у нас здесь, здесь удвоитель мы получаем 4800. Из них э, есть два варианта дальнейшего продвижения. Мы можем 2000 обязательно перевести уже в предпоследнюю программу жилищной программы SMT-Софт. Приобрести там сертификат. 2000 мы выводим на кошелек, на руки забираем. И 800 обязательно встанут в предварительный стол в самое начало. И мы начнем просто сначала. И второй вариант. Когда все 4800 мы переводим сразу же почетный в третий стол. В третьем столе, когда мы при, заходим за 4 800, 4 человека на, на выплате получается 19 двести. Из них, друзья, 4800 остаются в этой программе. То есть мы опять начинаем в этой же программе подниматься наверх то есть наши 4 800 реинвестируется в этой программе а это значит что первый и второй стол нам больше не нужны мы постоянно остаемся в этой программе и постоянно будем выходить на выплату 19 200. и опять 4 800 на реинвест и у нас остается 14 тысяч друзья это очень хорошие деньги из них, как мы поступаем в первый, в первый раз? Мы обязательно покупаем сертификат сразу в последней программе в Сан-Метрополисе. 8 тысяч долларов. Если нас нет в сан Шанс, мы обязательно инвестируем еще в сан Шанс. Потому что дальше я вам скажу, какие там плюсы. И у нас остается 5 400, Мы выводим себе на кошелек. Но у нас есть реинвесты, постоянный-постоянный реинвест. Так вот, со второго раза, второй, третий, последующие разы у нас на реинвест будет 14400, друзья. Вот их мы постоянно выводим на кошелек. Вот на этом этапе, друзья, у нас уже многие приобретают недвижимость. Движение очень быстрое. И э, здесь очень-очень хороший доход. Но наша цель – программа по недвижимости. И наши первые деньги с первого раза деньги идут дальше. Вот они, 8 тысяч долларов, которые приходят у нас на остров мечты. Остров мечты и остров победы это две, два стола, два острова. Последняя наша конечная программа это Сан-Метрополис. Мы приходим на остров мечты, за нами два наших партнера. Минимум два партнера, и при закрытии матрицы верхний выходит на выплату 32 тысячи долларов, автоматом переходит в матрицу за своим спонсором на остров уже победы. Друзья. И как только закрылся нижний ряд в острове Победы, верхний выходит на выплату 128 тысяч долларов. Друзья, согласитесь, очень короткий путь получился. И теперь. Когда мы выходим на 128, из них 32 тысячи, то есть опять же 1 четвертая, точно так же реинвестом за вашим спонсором вы идете в Остров Победы и еще раз. Все то же самое сделают и ваши партнеры. Таким образом, мы опять выходим на 128, и опять 32 у нас остается э, здесь, этой, на этом острове Победы. И у нас постоянно будет с каждым разом на вывод 96 тысяч долларов. Друзья, вот на эти деньги можно купить любую недвижимость. Вот, пожалуйста, те программы, которые нас приводят и к недвижимости, и к автомобилю, и к большим деньгам. Друзья, но я еще вам не сказала еще об одной программе, которая тоже у нас в программе по недвижимости. Это программка Sunny Chance. Программа состоит из одной только матрицы. Мы сюда заходим за 1000 долларов, друзья. Как только нам мы здесь сюда завели деньги, нам компания оформила сразу же сертификат на приобретение недвижимости и как только закрылись нижние четыре. Место верхний выходит на выплату тысячи долларов. И вот здесь, из них, друзья, нам компания оформляет следующий сертификат на 2000, тоже сертификат на приобретение недвижимости. То есть, таким образом, мы уже купили за тысячу долю квартиры, и точно так же увеличили эту долю квартиры до 2000. И этот сертификат у нас тоже пойдет в последнюю программу Сан-Метрополис. Итак, друзья, у нас остается две тысячи. Тысяча остается в этой программе. То есть, встает на реинвест сюда же автоматом за спонсором. И у нас остается тысяча. Друзья, мы ее тоже забираем. Мы сюда зашли за тысячу и тысячу мы свою забрали. И... Как только по второй, третий, последующий разы по реинвесту мы будем подниматься на 4000, у нас 1000 опять же всегда будет оставаться в этой программе, а на вывод у нас, друзья, остаются уже... 3000 долларов вот эту программу почему нельзя игнорировать потому что здесь и сертификат на приобретение недвижимости который идет по, по бонусной программе дальше и в то же время мы еще здесь постоянно зарабатываем по 3000 долларов замечательные программы и вот те программы которые мы для себя выбрали и в которых мы работаем друзья Итак. Вот они четыре программы, вернее три программы, в которых мы работаем. Программа первая Grow Plus мы можем начать из 90 долларов, а сейчас многие заходят сразу же на 250 долларов, друзья. Следующая программа наша цель на 800 долларов это авто плюс. Многие заходят и на 800 и на 250 долларов, пройдя только один раз. Первый стол в «Автоплюс» мы проходим во второй. Второй тоже только один раз, и здесь вообще очень короткий путь. Мы приходим уже в почетный стол за 4 800. Друзья, вы можете начать с любой суммы входа. И ваши два личника вот на этом этапе могут быть тоже в любой из программ. Неважно, если вы в третьем столе, они пришли в первый стол. Здесь мы постоянно зарабатываем потом по 14 400. Пройдя вот эти три стола один раз, мы остаемся в почетном столе и постоянно выходим на выплату 14 400. Из этих денег самый первый раз мы сразу же попадаем в сам метрополис. Саны Метрополис, первый стол мы тоже проходим только один раз. И вот уже навсегда мы остаемся во втором столе или же на острове Победы, друзья. Вот здесь наш доход постоянный 96 тысяч долларов, друзья. Но мы еще помним про программу Сани Шанс, потому что один раз войдя 1000 долларов мы Здесь постоянно выходим на выплату 3000 долларов. А это, друзья, наши, наши деньги. Вот все программы, в которых мы зарабатываем и деньги, и недвижимость, и автомобили. Друзья, я вам показала этот удивительно простой, а главное, денежный маркетинг. Приглашаю в нашу команду. И если вы активный и целеустремленный человек, вы быстро добьетесь успеха и получите результат. Добро пожаловать!